Всем привет, народ, с вами, как всегда, Мугивара и добро пожаловать в новый видос, где я буду прокачивать свой основной аккаунт в родной деревне, так что обязательно подписывайтесь на канал, и мы начинаем. А, прокачались у нас а, пушечки и Тесла, ну а сейчас мы игры кланов соберем, кстати говоря, набор очков а, я не осуществил до 4000, это очень плохо, потому что я очень сильно был занят в последнее время и не было особо на игру. Как бы уделено нужного внимания. Так что вот так вот. Без дополнительных наград. Но в целом мне главную руну черного эликсира забрать. Для того, чтобы докачать короля варваров. Да. Забираем награды. Вот такие у меня получились. собираем ресурсики. Что у нас тут есть еще? И давайте приступать к улучшениям. Отправляем первую пушечку на 16 уровень. Вторую сразу же. И можно еще третью, что у нас есть в Сокровищнице. Нормально так. Миллиончик. И можно еще из-за БП взять лям. И нам ровно, кстати говоря, хватает на третью пушку. Отправим сразу Хранитель до 29 уровня. Скоро у меня уже на 30 уровня будет. И также у нас есть Король Варвар, который докачался до 60 уровня. Это вообще супер классно, мне нравится. Жалко, что у меня нет нужного количества дарка но это легко исправляемо мы заходим в полоску, там ничего нет конечно но сейчас мы зайдем куда бы зайти ну фармить я особо не хочу но все таки придется потратить медали рейда 25 тысяч купить и отправляем улучшаться короли варваров так у меня вроде книжка есть, книга героев. Можно, в принципе, улучшить. Окей, улучшаем. И заполняем сразу же нашим, нашей руной, которую мы сейчас только что получили. Отправляем короля варваров на 62 уровень тут же. Вообще прекрасно. И дальше что мы делаем? Дальше мы должны, кстати, потянуть Теслу. Улучшить до 10 уровня последнего. Э, последний Тесла до 10. Прокачаться должна. Через два дня конец сезона. Надо будет постараться. Ну ничего. Пойдемте в атаку. Так, ну в принципе, кстати говоря, нормальная база. Можно сразу забрать здесь ратушу. А, ну да, здесь конечно же ловушечка будет. Обязательно, как же без нее? Так, забираем ратушу И можно еще, кстати, крепость клана Там тоже обычно много ресурсов хранятся Чтобы не оставлять Не остаться без ничего Ну Но нормально, забираем ресурсы И уходим Надо нанять гоблина еще И погнали Дальше фармить ресурсики Ну, нормальная база, вроде бы, можно сразу же за заатачить. Здесь еще сборщики и ой, хранилище на внешней стороне дефа. Можно, в принципе, забрать легко. Кстати говоря, рассказывай, как у тебя там дела в комментариях. Напиши, что нового, как настроение. Можешь написать идеи по поводу следующих э, роликов. Я обязательно прочту. И дополню, возможно, свой а, а, как бы канал новыми видосиками. Так, в принципе, здесь мы все забрали по 600 тысяч ресурсиков. Ну ладно, это вообще не сравнение с этой базой. Я нашел по миллиону просто, по миллиону. Это вообще супер. Еще здесь рядышком ратуша. Сначала заберем крепость клана, а потом уже заберем ратушу. Кстати говоря, дракошку я взял для выполнения квестов а, золотого а, серебряного пропуска. Вот. Так, чуть-чуть еще гоблинов подкинем, чтобы добрать ратушу. И нормулек. Забрали ратушу. Здесь одна звезда. Так, и также нам нужно забрать обсерваторию, или лабораторию, лабораторию, наверное, как оно говорится. Да. Ну, в принципе, можем завершать. По ляму получили ресурсов, это вообще супер. И у нас ровненько хватает на то, чтобы поднять да, целый до 10 уровня и также прокачать оставшиеся ресурсы на забор, то есть эликсир. Нормальненько, прокачались и качаем последнюю постройку поэтому этой Итак, переходим на ночную деревню. Тут я уже поставил часовую башню. А, здесь мне нужно выиграть несколько раз. И тут я уже все-то оттачил миксом. Так, первая атака ужасная. Вторая тоже. Третья тоже. А, нет, нормальная. Ух, нифига, как же мне здесь повезло. Кстати говоря, на 20 секунд я его обогнал по скорости. Это повезло на самом-то деле. Так, ну что ж, давайте атаку проведем. Такая вот база здесь. Здесь я сверху почищу миньонами лагеря. И внизу уже, скорее всего, зайду основным как бы, составом. Шарики 3 выкидываю для танкования. Подкидываю массажную машину. Можно слева подкинуть, справа шарик. Ну и все, как бы следим за только прожатием. И как говорится, повезет, не повезет, увидим сейчас. Прожимаем. Так, ну, в принципе, нормально, жаровня была отличена, и мы нормально забираем ратушу главную, это хорошо, у нас уже 80 практически процентов, уже 80, обалдеть, суперская атака, и завершаем 82%, и это стопроцентная победа. Найс, nice. мы забрали три атаки, как и хотел я, вот такие вот у меня лог боев. И идем в обсерваторию прокачивать... А, нет. Сначала мы пойдем э, прокачивать стеночки. За кольца стен, которые я получил с ИК. Вот и все. Поставил ночную де... в... ведьму. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.